Чигруль. Доброе утро всем. Доброе. То чем занят? Спортик. Какую-то траву ест. Краснокоренку. Вкусная, наверное. Утреннее в мире животных из потеряевки ай яй яй Кис -кис -кис -кис -кис -кис -кис -кис. мур Мур-мур-мур-мур. Мур-мур-мур-мур. Ну что? Хорошо яй Дождик у нас был. Вон, видно, земля мокрая. Бочка полная набралась. Видно, нет меня. <свист> так, ну что у нас еще? Бродер довольная жизнь. Хрюшки так и возмущаются. Подавай нам кушать, хозяйка. Ты пока помой вылила, вылил. Пошла дальше. Посмотреть, как там старший сын Пять коров у нас спасет. Пастухов мало в деревне. Вот приходится помогать. Козя, а где твои козы? Спрятались? Вот они. Спрятались там, скажи. Да. Ну что, кис? Ждешь молочка? Ну что, молочка хотите? Вот, я подаила молочку. Первую козочку подаила. Тигра, смотри. Как ты смотришь на это? Так. Вот так. О, вкуснятина. А застала, да. пошла. Так. Вкусно. Да? Присосались? Опа. Сейчас. Водочка в молочке. Вкусно, вкусно. Ой, вкуснятина. Ой, молочком, скажи, нас кормит. вкусненько хозяева. Ай. Ну такого нету, скажи в городе. В пакетиках. <плодушка> Черноплодушка. Скажи из-под станка свежачок. Вот какая умная. Сама пошла и дверь открыла. Самостоятельно. Кто у нас следующий? Бантик. Следующий, хочу скажем. Ой, скорей, скорей. Так. Ну-ка, пойдем. Скорее. Прыг. О! Дяжи, надо мне. И покушать. Давай, ваш бросок. какой молодец. Такой молодец, я скажи. Такой молодец. Да. Я умничка. Охраняю. Охраняю, мышей плавлю. Ну что, вылизывайте друг друга. Отвлекла я вас. Ну. Ну что, кисуни, кисуни. Ну ладно, отдыхать будут. Ночью мы скажи работаем, охотимся, сейчас будем отдыхать. До новых встреч.